Друзья, привет! Сегодня у нас с вами ликбез по светодиодному свету. Сегодня мы с вами поговорим о параметрах светодиодного света. Итак, давайте разберемся с мощностью, в чем же она измеряется. Очень часто мы привыкли измерять источники света в ватах, но это немножко некорректно. К нам это пришло от лампочек накаливания у нас в квартирах. Мы привыкли, что 100 ватт это довольно сильная лампочка. Дальше нам, нас немножко начали путать энергосберегающие лампочки, которые света дают, например, точно так же, как и лампочка накаливания в 100 ватт, но при этом имеют ватность, там 20-25. Что же это значит на самом деле? В ваттах измеряется мощность всего вашего инструмента, будь то мотор, будь то лампа или еще что-то. Это не само свечение. Само свечение у нас измеряется в люминах. И именно в них правильно сравнивать источники света. Потому что ватность в зависимости от э, там, светодиодной, лампы накаливания или энергоберегающей лампочки может быть совершенно разная. Чем меньше ватность, но больше свет, значит наша схема более эффективно работает, потребляет меньше мощности, меньше греется, а выдает больше света. Поэтому сейчас везде используются светодиодные лампы, потому что они являются самыми эффективными, они меньше всех греются. Свет надо измерять именно в люминах. Люмины, как правило, замеряются с определенного расстояния и показывают количество света, которое идет от источника света. Также есть такое понятие как люксы. Люкс очень близкое, но немножко другое. Люксы объясняют именно сколько света попадает на поверхность. То есть при одинаково равных люминах, например, там 2000 люминов, у одного прибора и у другого прибора, у них может быть разное значение люксов. У того, у которого люксов больше, это значит, что у него пучок более сформированный, и он освещает пусть и меньшее количество площади, но дает больше света, именно более концентрированный. Порой это бывает нужно, а порой нам нужно люксов чуть-чуть поменьше по отношению к люменам. Это значит, что свет будет более мягкий, рассеянный, будет заполнять большую поверхность. Порой это более предпочтительно. Итак, с мощностью мы разобрались. Идем дальше. Следующим интересным параметром будет цветовая температура. Цветовая температура у нас измеряется в кельвинах. Какая цветовая температура бывает? Мы привыкли сравнивать все с нашим главным источником света, это солнцем. Открытые солнечные лучи обычно приравниваются к 5500 кельвинов. Также освещение бывает других температур. Например, лампочки накаливания имеют температуру в 3200 кельвинов. Это более теплый, более оранжевый или желтый цвет. Лампочки дневного света, которые, как правило, устанавливаются в школах, в офисах и так далее, очень часто имеют температуру 4400-4200 кильвинов. Очень популярны модели светодиодного света с изменяемой температурой. А, как правило, они варьируются от 3200 кильвинов до 5500 то есть от лампочек накаливания до дневного света. Это позволяет работать практически в любых условиях. Также бывают светодиодные панели с постоянной температурой 5500 Кельвинов, они, как правило, чуть более мощные за счет того, что все светодиоды работают в одной световой температуре и используются их мощность на полную. Остался у нас последний показатель, это коэффициент КРИ. Коэффициент КРИ показывает э, точность цветопередачи предметов, которые освещаются этим источником света. Как правило, считаются правильными источниками света, у которых коэффициент Кри выше 95. Это сейчас стандарт индустрии. То есть 95+, плюс, указанное на упаковках светодиодных панелей. Это, как правило, показывает нам о том, что, например, лицо человека, освещенное этой панелью, будет давать правильные цвета у вас на камере. Если этот коэффициент гораздо ниже, у вас цвета лица могут уходить или, там, в зелену, или, например, немножко в красноту. Тональные переходы могут быть немного плоскими, либо некрасивыми. Это, как правило, тяжело убрать на постобработке, практически нереально. Вот, поэтому, если вам очень важна цветопередача, позаботьтесь о том, что ваши источники света имеют высокую цветопередачу, которая измеряется в коэффициентах КРИ. Спасибо, что послушали о основных показателях видеосвета разобрались, что нужно покупать не ваты, а люмины. На ваты можно даже особо не смотреть. Смотрите на люмины, смотрите на люксы, чтобы понять, насколько этот цвет мощный, насколько его пучок узкий, либо широкий. Обязательно смотрите на коэффициенты кри. И если вам нужна гибкость по цветовой температуре, обязательно смотрите на ту, которую температуру выдает ваш источник света. Всем спасибо за просмотр. Счастливо. Приходите, подскажем Удачи!